Так, вот у нас есть э, Arduino Uno, в которой вставлен диод. Он сейчас мигает. То есть это LED-лампочка. Лампа. Да-да-да, подключен Подключаем. через USB кабель к компьютеру. Это программа, программная среда Arduino. А, здесь мы пишем скетч для программы. Вот, собственно, сам скетч. То есть у нас первое, это то, что у нас а, есть лампочка, дальше слово delay, это то, что она загорается через одну секунду, здесь тысяча это миллисекунды. Если мы хотим установить на 3 секунды, чтобы она загоралась, мы ставим три тысячи. Digital Bright это у нас погасание, то есть выбираем опять эту лампочку и выбираем Low, то есть погасание лампочки тоже на одну секунду. Здесь можем тоже варьировать этим часом. Ну, собственно, наверное, Нет. все. Что Чего? еще можно сказать? Все, больше а ничего. Вот сама ганет. Лампочки. А? А, вставляем диод, то есть у нас есть диод. Вставляем большую ногу диода. Мы В 13-й выход. Замолчили уже. В тринадцатый выход, а меньшую ногу вставляем, где земля. Соответственно, она начинает работать. Все?